И всем привет снова. Сегодня как бы, предложение этого комикса Амнезия. Так что поехали. Такс. Хагами Мазумота. Яшира Маруяма. отец организовал поездку за свой счет. Шизуку Йока. Й... Якота Минака Сакаи, Йойчи Такаяма, в очередной раз нет в школе Приходите в 6 Поездка будет долгой Суть в том, что вам дадут задания, которые надо будет выполнить исходя из полученных вам знаний. Все остальное все остальное расскажу на месте И да, гаджеты строго запрещены вот, параша. У меня, конечно, все дни такие, но этот особенно ужасен. Кажется, еще и Юйчиза забыла, что как показать. А давай задание вместе выполним, по моему, по моему меня кто-то кто звал. Чюж, опять твои игры принесло. Раннее утро следующего дня. Пять очень раннее утро. Через пять минут отъезжаем. Подумай только, целых три дня отдыха от школы. Интересно, интересно, что для нас придумают вожатые. Ж -ж -ж -ж. О, кулаками. Сидишь? Э, нет, я сижу в другом месте. Ну спустя несколько часов. Эх, вот и приехали. Все ноги себе отсидела. Итак, раз уж вы приехали, позвольте ознакомить вас с правилами лагеря. Как вам уже сказали, нельзя пользоваться гаджетами. Об этом уже позаботились и проверили ваши... ваш багаж до отъезда. Задания будут несложные. Каждый день вам будут давать новый список. Чтобы у вас была хоть какая-то мотивация, мы подготовили для вас призы. И все же жива... ваша небольшая группа вынуждена разделиться по два человека. Но так как у вас пять, один пойдет помогать медсестре, повару и уборщице. Так, что у нас там по списку? Отлично. Минаку, Сакаи, ты освобождаешься от работы в паре. Чтобы было честно, я, рас... я распределю вас так, чтобы в паре были парень и девушка. Итак, Кагами в паре с Йойчи, Шизуку с Йешира. Другой паре помогает запрещено только своему партнеру или партнерше. Желаю вам удачи. Сегодня вы можете отдохнуть, а завтра спасне вам дадут дальнейшие указания. На следующий день выпуск я выберу и покажу один рандомный комментарий. Удачи. Босик. Серия реже, но длиннее. Серия чаще, но немного. Но намного короче. Хочешь чаек с пирожком? Хочу. На следующей серии я выберу два комментария. А пока приятного вам чтения. Ну или просмотра. Я сама запуталась. Семь пятьдесят один денег Здесь такие ужасные условия. И партнер к тому же опаздывает. Фух, извините за опоздание. Ладно, пока задание. Набрать воды из озера в лесу, убрать мусор с пляжа, покормить птиц, собирать веток для вечернего костра, покрасить а, стенд с новостями так что я точно беру первое и третье окей okay. тогда я второе и четвертое для первого это слишком сложно Возвращаемся возле твоего домика как только закончим и да лучше я не могу Лучше прочесть карту, уважатая сама, ты хоть озеру не, с... не найдешь. Так, пока что я иду правильно, не забудь бы только птицикам покормить. Сегодня так ветрено, надо было одеться потеплее. Ну, нужно здорово. Думаю, слишком долго иду. По карте все должно быть правильно. Я скуки даже количество шагов выч... вычислила, но я плохая в математике. Да, но это все пойду обратно. Э, куда? Чао, какао. Остановись чуть позже. Идеально Странно, я искала, что шезука повсюду. Она еще не, вы... не выполнила задание. Хорошо, что я знаю здешние края, как свои пальцев. Пойду искать. Вот уж не думал увидеть тебя здесь. Это судьбами. Вообще-то я хотела погуляться. А теперь тот же вопрос и тебе. Не твоего умодела. Просто потерял кое-что. Если ты же зуба, то даже не пытайся. Я знаю я уж тебя, так что с легкостью найду ее. Прижи коней потому что Я забыла, что помогать другой парень запрещено. А какое не дело твоих правил, если в опасности находился любимый человек? Дело твое, но знай. Я найду ее первые Так что можешь даже не пытаться. Тем временем. Не Только него допрошу нет. Минута шаг м молчание жизнь за что-то так со мной несмотря на все это я нашла место чтобы набрать воду но мне некуда ее набирать потому что я потеряла сумку с бутылками и сама я тоже потерялась с наступающим 8 с девчонки так на этом мы закончим эту серию и всем пока пока а что,